Вы тоже заметили, что для большинства бизнесменов слово «вебинар» мало знакомо и не представляет никакой ценности. Но на самом деле вебинары могут стать мощным инструментом для бизнеса. Это самый лучший способ, как на мой взгляд, расположить в себе клиентов, разъяснить свое коммерческое предложение, обучить пользователей и много других выгод. Именно об этой пользе интернет-семинаров сегодня рассказали Артем Прыжков и Сергей Шурцов в своей теме Как получить деньги с вебинара. Думаю, что для вас будет полезно узнать, что такое вебинар, как его проводить, что для этого нужно. Лично мне понравился пошаговый план использования вебинаров в бизнесе на партнерских программах. Ребята дали четкий алгоритм запуска партнерского вебинара и практическую методику приглашения людей на вебинар. Если даже в вашей базе ноль человек, уверены вам будет интересно узнать и начать применять это на практике. С вами был Сирабаба Виктор. Успехов!